What do you think? <Стит> <Стит> <Стит> Если бы не этот чек-то в мы бы все погибли. На, на, на, на. Так, а пока они там, они Сейчас зайдемся в этот лагерь. Так. Откройте. Чувак, что там у тебя происходит? А -а -а. Заходим внутрь. Ладно, давайте зайдём, покажем, вот сюда а, свой. А, так, зайдём сюда Ч, глядя, только немного, а, надо отбиваться, отбиваться Лучше отбивало Ладно, у меня винтовку пока что. Блин, выиграли это или нет? Мы вообще выиграли, так, окей, ладно. Пошли. Это еще лучше. А это что свободное? Ну ладно. Это что такое? Да, да. Блин. Фух. Ёмаю. Жесть. Ч где еще? Еще. Вот тебе ты а, а. отбережу я вам всем почки блин зачем мне это вот что мне надо Ха -ха -ха. ладно пока почки это была шутка ну кто следующий а привет муки привет муки на на на На, на, на Еще один А, мазафака Мазафака А, мазафака о, винтовка. Все. Надо винтовку взять. Всякий. Вот эту вот. АК-47. Калаш. Ну чё? Поиграем, да? Я тут такой скандал, учалил. А -а -а -а -а. О, отлично. А -а -а -а. Мы разломаем тебе мозг. И это все, на что он способен. <глаз> Вообще, вот сидитый. Бар? Ладно, давайте убьем этого пока что. Это ч ⁇ такое? здесь бутылки-то. Так, стоп, мне еще этот перьодица. Здесь брачи-то. Да тут здесь больше ничего нет. Ах. Так, ладно, посмотрим, что еще у них. И дойти, я угадаю, здесь будут бутылки. Блин, ну конечно же. Блин, не то. Пистолет нужен, все отлично. <смех> а, а, а, а, а. Тихо. Ты что-то боишься, ты бесишь. А, а. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я... А-а-а! Ты чё у меня поют? Дорожки-ножки будут! просто надо быть аккуратным на так тихо тихо тихо да пошел ты да, yes. ну давай комон комон комон сломался. Да ладно, никто не Ес. И там снова в итоге. Mm -hmm. Да уж. Ч ⁇ ты то что? Вс, есть все <связь> всех по всех. Я пик с вами, пускай я вас всех вам голову разобью. Да. Фух. Ох, ох, это блин не так уж и просто, надо блин их всех бить. О, кажется, я знаю, что там потом будет. У них там супер тусовочка будет. супер супер тусовочка. На. О, вот это я знаю, что будет. -мо, это что такое, блин? Ложись. Надо отбиваться. А что? Ай. Так... Да чтоб ты у меня сдох, у меня. На, на, на. Блин. Кажется, это будет достаточно сложно, чем я думал. Да. да чтоб ты. блин а а тихо тихо тихо слышь тихо тихо тихо тих, богатан так окей. блин это сложно реально будет ай блин да пошли мы все на пошел отсюда крыш крыш крыш ты будешь у меня один диск сжигать на о все Осталось его только добить и все на. надо разломать ему мозг надо разломать ему мозг все отлично мы прошли это босс легкий если на изи поставить Хэнк он вернулся ура теперь мы все эти олухи что то там у меня взял так, берем автомату и в бой. Ну давайте, я вас всех дальше боюсь. Потому что у нас хопкин сильный. Пчатский. <клес> а. один. Надо. Блин, куда я пошел? <Pride> так, ладно. Да. да. да. Блин. Там и гант, давай, блин, быстрее, Тамиган. Готов к битве. Ха, да, ха, да, ха, да, вот так. Вс ⁇ еще, еще, еще, еще. Так, отлично. Да. Блин, полю кончились. Ай. два Второй этаж. Ч ⁇ там еще много. Так, ты тут, тихо. тихо. О, что-то новое. Так, сколько еще, еще, еще. Нет. Не, ничего полезного нету. Хотя, ладно, возьму вот этот вот автомат и все. Это тоже интересный автомат все, ханалом. Да, да, А. стоять. Там крыса. Вс ⁇ окинкоги вам, Кажется, это четвертый, третий Ать, на Вс ⁇ Да. да, да. Отлично, пухо. Моя любимая. Я не отдам, я голоден. Обейсу, кого на ум. да! Ладно, возьму это и все Ну кто там следующий? Один на один. этих нитин а, а. сейчас бич ты это нападение всем не двигаться а. А. А. А. все It's so sweet. Да, их а. Ну хорошо, я этих прикольных была. Да сколько их тут-то, Так, ну все, я готов победить на сеть. Поэтому здесь много собак очень я. Тут этих хлено так дофига. <с1> ну что ж, к битве готов? Приступим. Это что такое? А, пошел он, пошел он. Ай, давайте по одному подходить. Я вас сорвать хочу. Да. Да ты че творишь, блин? Да. А, ah, чрт, да ты дурак, что ли, зачем? А? Ah? Да я тебя сейчас прикончу вообще. Ааа, ай. Ааа, пошла такого. Чрт, он меня хочет убить. Аааа. Ah, Крыса. Ah. Ah. Давай! Все они. да да да да да, да. да, да, да. нашли первый эпизод, ура! Фух. А это еще что такое? Эпизод 1.5? Ну? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я когда-нибудь сниму продолжение на игру Безумие проект Nexus. Всем пока!